Привет, дружище! Сейчас осознал, что совсем забыл пригласить вас на сегодняшнюю онлайн-встречу, посвященную мотивации. Мотивация, как себя а, заставить или не заставить, как в конце концов начать подходить, если ты до этого мог, но вдруг перестал. Вдруг страх подхода, знаешь, такое вот это выражение. Или наоборот, никогда в жизни не подходил, не знакомился с девушками. Как можно... Несколько способов, как можно себя... Чуть-чуть, скажем так, перехитрить для того, чтобы э, то, что раньше мешало тебе подходить, перестало мешать. Об этом мы поговорим сегодня и уже завтра, в пятницу, сегодня четверг, в пятницу ты сможешь сделать первые несколько своих подходов.